приветствую вас друзья вы на канале все клёва это не дежавю. это опять мы вторая не серия, не вторая даже, серия. Не даже не уезжали ну да конечно не уезжали вот сегодня у нас какой число 20 23 -е. 23, -е. 23 -е декабря друзья перед рождеством да выехали опять на рыбалку вот это символические 25 грамм Перед Потому рыбалкой. Без этого позвони и сказали, что Нет. ничего не будет. Вон. Так что, друзья. Начинаем так. Да. И чтобы вас заинтересовать у нас сегодня видео будет под названием таким. Вот что эффективнее в конце декабря, на что эффективнее ловить щуку или судака. Да? На дропшот, отводной поводок, или заголовка или... или вообще на что эффективно вообще ловить? Или да. вообще будет ли ловиться? Да, будет. И вообще главная задача отдохнуть. Да, берем. Аллилуйя. Ну, друзья, за вас. Будьте здоровы и счастливы. Обязательно будем. Как за. Вы не подумайте, я больше пить не буду, потому что я завлю. Поэтому только 25 грамм. Это... Надо тоже а, это моя, да? Не, вот моя, вот это. Uh -huh. Это табу, Все. Не-не-не, мы не для того. Держи. Мы пойдем к дедушке Днестру. О! Обязательно. Да. О! Вот. Дали дедушку Днестру тоже. 20 грамм. Типа думают, что у них получится задобрить да, дедушку Днестра. Ага, сейчас мы. У нас есть покровители просто. Тарасыч, вы будете на 28 груз? 22 22? А у тебя есть 22 Сацаныч, вы на что будете ловить? Что дадут? У меня десятка. ка Не, у меня И будет 28 Ну каких проблем? Вот возьму у вас вместо грузила дропшот Попробую его а 22? 22 у тебя тоже есть? Ну, с крючком А вот с крючком? Угу. Они уже заведены? Поближе, блин, это мама А, Поро. ты имеешь ввиду сама головка? Так. Не нет. Ну, ладно, что вот это. Нет, это хороший Так, ну что, друзья, пока мы тут стоим мы в кругу трех Александров, Рухая, в вы... треугольнике трех вы александров желание, Да, да. Тарасач, что да. вы загадаете? Давайте так. Я вот это, чтобы. Шо... Мне а? нужно пару щучек. Я один сюда. Все. Пару щучек, один сюда, да. Сам Санач. Мне больше ничего не Тарасыч, нет. Тарасач, у вас что? Ну, чтобы в жизни было все хорошо. Ну, не, а конкретнее? Вот ну, вы, вы такое распределенное... Не, кон вот конкретно скажите, что-то конкретнее. Это, чтобы никто не болел. Чтобы никто не болел. Mm -hmm. Аллилуйя. Ну, Друзья, всеми, я, не... я тогда за мир во всем мире. Yeah. Да. Ну и хотя бы еще пару счетчиков. Ко всему. Попробую на дропшот первый раз. Получается крючок привязанный к леске и грузило. Если грузила что бурашку использую. 16 грамм. Сансан, что там у вас получается? 28 грамм головка, лура и такой убойный цвет. Попробуем. Ага. На двойничок, да? На двойничок я сделал двойничок. Все понятненько, ладненько. Хорошо. Да. Для YouTube канала все клево. Скажите пару слов. Ну, на что ловите? На все, что можно. Да? У вас такой богатый арсенал. В запасе все есть да и пробую на все ну а конкретнее вот пока, ну, в основном силикон работает силикон да Да. какого цвета кислый но я их уже два штуки оборвал да что-то поймали еще пока нет пока нет но были хоть ну, удары были да, да, да, да. Ага. Ну, все еще впереди все не хвостами шуи. Черт. так тут еще один рыбак здрасте youtube канал все для клева Хотелось бы ну, узнать, на что ловите? Как? Силикон, блесна, железяки. Да? И как удачно? Ни одного ударчика, вот, уже зацепик. Ага, зацеп уже, да? Да, уже вот, зацепилась она. Понятно, ну хоть что-то было? хоть. Пока нет, и на жильца вон бросили, так, может, щучкаем. Пока тишина, да? Пока тишина, ну, воскресенье. Просто отдых, чисто отдых приехали. Оторвались от дома, чтобы не пылесосить ничего? Нет, все равно говоря, когда пока церкви не отправилась, работать нельзя. Ага. А в церкви отправиться к обеду. Ага. Так что можно отдохнуть, чуть-чуть расслабиться. Я вас понял. Все, все хорошо, счастливо. Спасибо. Тут вот YouTube-канал, все для клево. Да, очень да. приятно. Ну, сегодня рыбалочки нету, видите. Как это нет? Подождите. Должно быть, да. И что? Нашу ловим? Можно? А силикончик. Ага. Такой да. яркий, немножко. Ага. Ну вот, но пока ждем, что не было ни удара, ничего? Ударов не было, щучка уперлась, такая небольшая, в сапог, вот, и убежала. Ну что делать? Будем ждать! Будем ждать, В воскресенье выехали, чисто отдыхнуть, чисто Это отдых, это природа, свежий воздух, да? Свежий воздух, да. Это правильно. Одна рыбалка, два дня жизни добавляем. Надежда умирает последняя. Это да, это да. Ладненько, все, всего хорошего, счастливо. Все ну, да, все, счастливо. Да. Что ну, что там сегодня, ловится или не ловится? Ну, сегодня одна маленькая чуть-чуть словилась. Одна, да? Одна маленькая, и все. А, а на что? На сиреневый? Да, на, на сиреневый. Да, на Да, Самодельный силикон, сам, закрывай, сам делай. О, прикольно. Да, да. Ну, все, удачи, всего все сухого. хорошо. Спасибо. Ого. Угу. А тут вот второй цепь. Второй обрыв. Ну там цепь, тут цепь. Ну, Тарасыч, ну как без этого? Да, блин, это да, блин. же жизнь, это. Да, блин, да. Это. Не, ну нафиг. Что это за жизнь? Если это жизнь, то что такое муки? Говорила моя теща, ты что жизнь? Да, ты что жизнь? Не, все нормально. Но без труда не вытащишь рыбку. Из Днестра. Мало добра-добра не ищет, туда вымыть. Что вы там ловите? На что? О, дропшот. Да, ловим на дропшот, поролон. Ага, поролоновая рыбка. Ну, типа того. Вот, ну, друзья, смотрите, какую ребята делают поролон ну, Это очень на, на скорую руку на самом деле. Делаем, так, что ага. не сильно как бы заморачиваться. И как у успехи? Ну, два схода было, ага. а как бы так, чтобы похвастаться и показать, то нет. Ну ничего, ничего. Но рыбу подержали. Понюхали. Да, нет? вы тоже тоже на тут рашот? Нет. Джейк. На Джейк, да? Да. Угу. На Джеке тоже вот, тоже сход был. Поклевка была. Ждем дальше. Понятно. Точно что-то будет. По-любому. До, а обеда, до обеда вы нап... снимаете? Ну вот мы тоже только зашли, только приехали. А, вы вот только. Да. И ее тоже пару раз забросили. А, и... И... Пока идем ищем хоть какое-то место, чтобы никого не было. А, Народа да. тут немерено. Да, да. Так, Это а у вас будет. что, тоже наджик? Платить, держать, да. О, отлично. Можно посмотреть. Ага. Такая кислотная рыбка. Да. Хорошая чебурашка у вас такая. Даже не чебура... чебурашка, да? Бурашка. Угу. Можно глянуть? О. Вот такая, друзья. Все, у хватает а да, Здравствуйте. Что ловим? Пытаемся ловить. Так, пытаемся ловить что? Хищника. Так. Шуку, на что будете пытаться ловить? Пытаюсь на живца и на подводной поводок. Угу. Ну это, кстати говоря, самый оптимальный вариант на реке, потому как он ребята ловят на пока да. пока ну, тишина. К сожалению, и на эту снасть тоже ничего пока не берет. Не берет, да? А вы с утра, да? Да, с 8 часов. Понятно. Чтобы клевок не было, да? Даже удара не было еще. И на живца в том числе. Так погода, смотри, дикая. Солнце, по идее. Сегодня все благоприятно для удачной рыбалки. Ну, да? к сожалению. Для рыбалки или для клва? Для клево. Для клева сегодня удачно? Вы думаете, что солнце это удачный вариант? Ну, не только солнце, но и Ветерочек. гороскоп. Показывает, что сегодня должен быть. А, астрологический прогноз. А, да, то есть вы посмотрели? Я все перелопатил. А все сайты. Все, не и шуи, всего хорошего. Спасибо. Рыбаков немерено. Вот так вот, народ ловит. А, народ забрасывает. Ну ничего. Ничего, ничего. Все будет, все будет. Все будет. Сейчас только надо поймать одному. Народ посмотрит, какой цвет. И все начнут, срочно надо тот цвет. Пока первая ветка. Друзья, у меня первая ветка. Колья, вот, вот такая вот колея вот блин. Сели по полной уши, блин. Ну ладно, что, толкаемся. Я назову это видео приключение трех рыбаков. Трех поросят. Не дни, фнаф-наф, блядь. Ой, блин. Сели, сели. Спасибо мужикам, бляха. Да я вообще, думаю, уже Саша хотел... Маша звонить, чтоб Маша... Я думаю, Маша моей хернёй бы тут смыкала бы полдня. Это надо было Игоря просить на джипе, блядь. Так, ладно, короче. Я готов. Так, колесики мы его. Колесики вон! Бега, поехали! Конечно, ровно, все вот так. Вот! Вот! Снимай! На солнце виском шпили, шпили, вили. Чуть не сели. Все снесет. Еще и на памятник сел, да? Да. Нет. Вот это горе. Держи. Вот это жопа. Я знаю, что снесет. Я так да. знаю, сука. Ну ничего. Ну все, что. Да, что ну да. А что а, думать, как думать? Нет. Назад? Вот что ты я что сможет, хотя бы чуть-чуть, сантимка, я не знаю, чуть-чуть. А сейчас отойди оттуда. Да нет, все будет нормально. Я! Я настой стороне ехать. А, ну да. Буду пробовать. Есть желание потянуть еще. А, потянуть, да? Да, давайте. Понял. Пасса, папа, выступай. Ну с Богом! Надо что-то кинуть туда, под это. это подъемчик не рассчитались еще. Что тут? Та сторона как? То колесо, то колесо надо. Там как раз яма, блядь, получилась. Да, вот, закидываем яму эту. Правильно? Не, нормально, я сейчас по этой комнате. Тебя сейчас тоже снесет? Нет. Я говорю, снесет. Если возьмешь туда ближе, Ну, да. Тогда это вот надо будет. Рулем не вертите, блядь. Да не, Николаевич, он легче, он по центру пройдет. О! Вот только сколько, только не пахнет. Нет, нет, нет, я стоп! Отлично. Все отлично. Да, Я дальше? думал, чтоб он передмобил, стал ровно, понял? Да. Из поворота заходил. Да-да-да. Да. Дело О. выполнено. Я имею в виду. Теперь следующие жидные. Кто там следующий? Да, да, да. По юмке может. По юмке может? Коняше, ребята врача Конечно! ха-ха. Давайте. Давай. Водителям, конечно, нельзя. Тараза, а что тут за ветка там, блин? Нет. Вот это. это ну, в машине. Это пока она <свят> в болоте стояла, проросла. <свят> Дерево проросло. Нет, а... это Саня взял себе. Хочет Рождество а. такое. Я говорю, почему водителям нельзя? Можно. Ну как почему? Водителям все можно. Оо. Кофе, да? Да, конечно. Отлично. Правда, оно сделано еще полпятого утра. Но это старый китайский термос. о И сейчас вот просто Ну, забрасывая рыбаков. ха ха Спасибо, Давайте еще. Котя, отдохнули. Это нормально. Нормально, все хорошо. Все хорошо, ребята. Все хорошо. Вот было сделано полпятого утра. А Когда... вы на рыбалку приехали? Мы да? ну, приехали отдыхнуть, воскресенье, просто расслабиться, а отдыхнуть, а погонять а щучку. А а да не нету сюда. ноль. Что да? может быть в Лимане, если в Лимане работает 5 или 6 бригад неводов? Да. Ребята, что-то а, а можно да, говорить, а? Спасибо вам большое. И вам спасибо. Что вытащили елки-палки. Потому что не часто так получается, что народ соглашается. Да, ради Бога. Мы просто что земля круглая. Да что ради Сегодня мы завтра в Дерево стащили. Ничего страшного. А что делать? Не, ну мы думаем... Вот герически стал между деревьями и машиной. Да, говорит, да тут рядышком. Едем, едем уже километр второй уже. Да ладно, километра второй. Ну, что 600 метров. Дебри. Я сейчас специально собью спидометр по нолям. По нолям, вроде интересно. Набрали щебня в кармане. В могиле взял кирпичей. Кирпичи там, то-то, ищем. Ну все хорошо, все хорошо Нету заканчивается. А, я не думаю, е-мое. Вы же да. Давай Маше позвоню, может быть, там приедешь, на шкодике как-то дернем. Ага, -а -а. а -а -а -а. хер бы дернем. Во-первых, мы ну, ее вот тут могли. Да, но я удивился, что и, и кадик нормально выдернул. Так. Передок давай ведущий, да. Задняя, да. задняя передача, он очень большую силу имеет. Вот передок ведущий, когда задняя передача, он, получается, что он упирается. Усаживается. Да, да. когда идет вперед, нет. У него не то. А вот когда назад. назад да. О, удачи! Да, счастливо! Да, бах, Спасибо. Все, на канале все для клёво, в Ютубе. Да. Там еще мы будем Спасибо. смотреть насчет корфятников. Да. Да. да, да, да. там, да, там есть, там интересное есть. Интересное дело, да. Там Если есть. Здесь пешка. Нет, там есть. Это самое главное. Жалко, цветы. О, Саня, щебля, хочешь? Замечали. Что ж, ну? Николай, думай, цветы оборвал. У Осторожно, Тарасыч. Очень нож. Да? У меня уже больше этих. Вы Кровос... Кровосонаривающих салфеток больше нет. Вы уже порезались? Нет. сан, -сан же шмот, палец. И досочка, вы видели? Чувак. Да, вообще. Смотри как режет. На, да, Ты порезался. А знаешь чем? Вот этой это... Я тебе прием. Да, просто так вот делаешь. Это ворота. Понимаете? Вот вы добились. Вы слушаете, Никорабная? Кто вас просил? Это подругу нахуй. А да, ты не, не, не. Ну что? Не умеешь жить. Кто-то сосед, блядь. Коза... Не умеешь жить сосигарем. Не умеешь жить колбасу сосигарем. Что? Друзья, такая получилась у нас рыбалка. Ну, мягко говоря, приключение больше, чем, чем рыбалка. Никакая. Никакая. Ну, удовольствие получили. Удовольствие от копания. И капание, хорошие люди. Застревание, мытья башни. Зато познакомились с хорошими людьми, которые реально ты вытащили. Друзья, вы были на канале Все для Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Все для Хотя, мы ничего не поймали. Зато честно, зато Зато честно. Все. Свежий воздух, адреналин, так что все было good, да? Здорово. Да. Супер гуд. Пока.